С снова я, Гульфия Мутагулина. Уверена, что ты уже в нетерпении увидеть и услышать самые горячие новости нашей республики. Команда «Универ готова радовать. Сегодня ты увидишь. Возможности без границ. Делегация КФУ отправилась в страну восходящего солнца. СМИ не дремлят. Высшую школу журналистики ожидает большая работа. Мы помним, мы гордимся. В IT-лицее КФУ прошел праздничный концерт. Университет Канадзавы старейший японский партнер Казанского университета. Делегация КФУ совместно с ректором Ильшатом Гафоровым вновь посетила один из интеллектуальных центров Японии для обсуждения дальнейшего взаимодействия Казанского федерального и вузов стран восходящего солнца. Делегация КФУ во главе с ректором Ильшатом Гафуровым в ходе визита в Японию ознакомилась с научной и образовательной базой университета. Ильшат Гафуров подчеркнул особую важность стратегического партнерства между университетами Японии и России. На встрече с президентом университета Канадзава господином Ямазаки и вице-президентом господином Ямамото стороны обсудили расширение уже имеющихся программ сотрудничества. После официальной части у гостей была возможность ознакомиться со школой фармацевтики и школой медицины университета. Важная роль в диалогах отводилась сотрудничества в области подготовки врачей-исследователей с инженерной направленностью. Еще одна цель визита — подписание договора о стратегическом партнерстве с исследовательским институтом РИКЕН, одним из ведущих научных центров Японии. Напомним, начиная с 2010 года ученые КФУ опубликовали 92 научные статьи с японскими коллегами. Результаты подобного сотрудничества дают надежду на дальнейший рост. такое экономическая преступность. Пока мы ищем ответ на этот вопрос, в Казанском федеральном уже обсуждают криминалистическое понятие с мировым специалистом. Подробности далее.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 Самые свежие новости из всемирной паутины в нашей традиционной рубрике веб News. Институт международных отношений, истории и востоковедения Казанского федерального посетил ученый из Исламского университета нью Абузар Хайри. За круглым столом гость затронут тему обмена студентами между институтом и ведущими вузами Индии.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 В Набережных Челнах 14 команд вузов и СУЗов соревновались в настольном теннисе. Среди вузов первыми стали студенты Набережной челминского института КФУ. Среди СУЗов – колледжа, повозка, академия физической культуры и спорта. Пятый всероссийский конкурс студентов педагогических специальностей «Учитель нового поколения» прошел в Самаре. Зародился же конкурс в Елабужском институте Казанского федерального университета. Его координатором является ассистент кафедры истории Елабужского института КФУ Андрей Виноградов. Далее важная информация для тех, кто учится в высшей школе журналистики и медиакоммуникаций. Какие изменения ожидают студенты в медиасфере? Об этом смотри далее. Высшая школа журналистики и медиакоммуникаций – это новое учебное подразделение, которое создавалось на базе Института социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ. Напомним, что в конце апреля на должность директора Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций вступил Леонид Толчинский. 10 мая состоялось собрание сотрудников высшей школы, где новый директор ознакомился с особенностями работы школы журналистики. Мне бы хотелось, чтобы ожидалось от студентов, чтобы вот этот потенциал по ходу своего обучения в ВУЗе они не растрачивали зря, они не теряли, они не придавливали, они максимально реализовывали, в том числе внутри самого ВУЗа, в том числе на благо ВУЗа, в том числе используя те возможности, и те инструменты, которые имеются в федеральном университете. По словам Леонида Толчинского, в первую очередь нужно составить грамотную и перспективную дорожную карту. Сейчас формируется дорожная карта высшей школы как самодостаточный документ, в котором будет изложена некая такая последовательность действий до 2020 года. Поэтому что там нужно учесть обязательно? Там нужно учесть необходимость определенных изменений в учебный процесс, чтобы он стал в той части, в которой это допустимо, в той части, в которой это возможно, более современным и по названию самих учебных дисциплин. На встрече преподаватели и работники медиасферы института высказывали свое мнение, задавали директору вопросы. Подобные встречи еще неоднократно будут организовываться, ведь новый директор серьезно настроен на то, чтобы высшая школа журналистики не стояла на месте, чтобы развивал не только отдельное подразделение, но и весь КФУ в целом. А добиться больших результатов можно только сплачиваясь в одну команду. Отделение Валеева, Роман Самарин, Универньюз. Фильм о войне заставляет каждого из нас восхищаться подвигами, смелостью и решительностью главных героев. А осмелился бы ты примерить на себя легендарные роли? После усердных репетиций учащиеся IT-лицеи смогли это сделать. Смотрим.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 у нас есть концерт, посвящен 71 му году Великой Победе, под Победы. И мы пригласили наших подшерстных ветеранов, бабушек дедушек наших лицеистов, своих бабушек и дедушек, и концерт посвящен прежде всего им и, конечно же, торжественному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 В 2017 году Центробанк России ведет в оборот купюры номиналом в 200 и 2000 рублей. Дизайн новых банкнот, к слову, предстоит выбрать нам с вами. И наиболее предприимчивый из нас уже прикидывает, как бы выглядел на новой банкноте Казанской Федеральной. Подробности в нашем сюжете. После новости о том, что в 2017 году в обороте появятся сразу две новые денежные купюры, интернет буквально взорвался целой волной различных акций, петиций и обращений с просьбами поместить на банкнотах те или иные города России. Казань в стране тоже не осталось. И во многом усилия к этому приложил аспирант Казанского федерального Илья Попов. Здесь огромное количество причин. Мы с ребятами там набрали их минимум 200. Одни из самых главных то, что это, во-первых, не, не было еще на казанских, российских купюрах города с национальной столицей республики, а это очень важно в многонациональном государстве. А Казань это древний город, это спортивная столица. Вообще, Казань по всем критериям можно считать определенным символом такого этапа развития Российской Федерации, очень положительного символа. Кроме казанских мотивов, на 200-рублевой купюре Илья выступает и за то, чтобы на новой банкноте был изображен Казанский федеральный университет. Молодой человек считает, что УЗА с более чем 200-летней историей на это есть полное право. Мне кажется, что российское образование заслужило того, чтобы присутствовать на российской купюре как символ успешности нашей страны. И как Казанский университет очень логично бы вписывался в эту концепцию, как один из старейших в России, второй по возрасту в России после Московского университета. И тем более, если 200 рублей, 210-летний университет очень логичный. В своем стремлении разместить Казанский федеральный на 200 рублях Илья не одинок. Его идея моментально нашла отклик как среди друзей, так и простых казанцев. Например, наброски дизайна новой купюры сделали учащиеся Казанского филиала Суриковского института. А уже скоро к большой работе по реализации идеи должны подключиться студенческие организации КФО. Александр Александров, Руслан Нуразаев, Универньюс. На сегодня у меня все. И помни... Мы сами рисуем свой мир. Никогда не говори, у меня все плохо. Поверь, у тебя все хорошо. Пока-пока.